Я только что поел и, и опять Финус. Это из-за того, что быстро калорий расход идет. Это тебе надо следить за балансом калорий, короче, получаемые калории, траты калорий. Короче, баланс калорий у тебя должен быть, ну примерно две-три тысячи, чтобы не было этого, пожирения ну, типа лишнего и чтобы достаточной хапку была. Ну, ладно, как это, как в жизни, это точно, ну, Полторы-две тысячи. В две с половиной. Ну, я примерно просто... Да, где-то две... Да, ну, короче, от полторашки я точно знаю. Минималка это вообще сто. Что-то должно Я сильно... Ой, быстро ты не бегаю так-то. Ну потому что, типа, и жирок надо сгонять, а то она 113кг весит Ну ты учитывай, это же еще экипировка Ну да Если больше меня весит, у меня запас жира 9,9, а вес 92,4 И заметь, она не жирная ведь Просто мощная Да, мощная, она брёвна таскала вон <с> да. Я чувак на 3 килограмма похудел. Я тоже хочу похудеть. Они быстрее бегать начинают дольше бегать. Если там. Тоже это все зависит. Ну ладно, услышали, да. Я как раз похалаю сейчас. Да жрет она, Да. ой, так мне еще и подстричься. Кстати, стрижка тоже, чем больше волос, тем сильнее он потеет. Там, если захотите подстричься, получается, правой кнопкой мыши на нож нажимаешь, там вылазит, у мужиков еще борода есть, а у женщин кут получается стрижка головы, что ли hair, получается mm -hmm. и cut facial получается face, получается лицо головы как-то странно написали лицо головы что себя сделать легче было О, мне может тоже баба усы сделать а у тебя когда появляется баба лысы да серьезно серьезно кут вот получается подстрекатель легче стало ему было 04 градуса стало 01 Перезагрузка сервера. через два часа. Uh -huh. ну, как раз встретимся. Идешь? Сейчас. Плюс еще одну очко дали. На ну, что? Ну я постригся просто. Хочу, что это? Очки тебе дали. Да. Мне ничего не дали ну час стрижешься поэтому не дают напрямую через город пройдем или обойдем давай обойдем лучше Сейчас еще потихо встретимся ну тогда надо чуть правее брать и угу. кстати он в том доме старался тоже неплохой такой домик и железа много и лута много считай в город можно верить да был неплохой домик у тебя на на точ, на этой точке на c3 только там проходной двор понимаешь ну Понимаю, но типа в этом был интересно, что. Я думал, видишь, я застроиться успею и будет это, типа, нормально. Не, я знаю, где еще есть, типа, такая церковь, она в квадрате D4 находится тоже. Вот если от нашего дома идти, где сходятся две вот этих желтых дороги, и от нашей же дороги идет вот эта желтая полоса. Там тоже есть такая же церковь. Но ну, получается там ближе до военки бегать. Да, ну типа строится, не знаю, в одном и том же квадрате на две базы как бы. Ну, чувачков подловить надо. Все равно. Да я знаю где живут, типа. Может, там потом заедет бегать. Угу. А чё, Леха вышел что ли из? А нет, его Володя кикнул. Ну, в смысле, Лёха просто сказал, что я, типа, все, Я больше не буду. И... Ну да. Надоело ему Походу, да. Тебя чё-то потерял. Ты где? Да. тебя, чё, по не видишь? Нет, по ник пропал. А вот, сейчас О, появился. О, кусок мяса, блин, и не наелась. Я не советую в больнице тебя забегать, за забор там еще много зонды сразу А нет, я прям то... чисто за тобой бегу и все, Я никуда не собираюсь забегать Я сейчас пытаюсь остановиться И пожрать наконец на ходу А открывать банку как? А, нож есть? Да, есть Берешь вроде нож, правой кнопкой мыши нажимаешь на банку, там появляется открыть. Все, ты Потом кушаешь. Она была не пустая, она была полная. 4 Четыре из 4 это значит полная. Сейчас хава? Не, не все. А ч? хавал бы все главное переедание не стоит ну поэтому я тебе и говорю что я не все съел так ты контролируй это можно контролировать ну считай 98 процентов набрал не хаваешь чуть-чуть тебя уложилось в желудке дальше хаваешь да там уже я все осмотрел там канистра выстоял если чего потом уже заберемся <riguning> Так, ну мы скоро уже забежим в С3. Я тоже. Я просто на, наверх поднялся на С2, чтобы сразу потом по прямой идти. Так, у меня с собой дробовик, пистолет, э, 19-11, и чудо наш Нормально. А зомбаков он вообще... Э, толстого с трех, а обычных с одного вырубает. Дробовика-то вообще удивился, их походу реально сильнее сделали. Вчера видел, да, я пошел по толстому. Блин. -то да, да. Два раза. Нормально. Да, показалось, это пустые были походу. Я тебя взял. Ты я это, ты когда мы в таком походе, ты просто снимай каску и там маску, всякую фигню, по НВ-шку. Клади в рюкзак, у тебя он перегревание не так сильно будет хотя бы. Ну, надо было сразу сказать так, я бы так и сделал. Да что до меня только -то Вот. И вещи, которые там не заняты, допустим, тоже можно в рюкзак на время положить. лишь какая мистер. она лохматая. А у, у тебя не верцы? А, у меня обычные, типа, ботинки. Ну вот, может, тоже их пока положить на время, чтобы тепло, тепло не славливать. Нет. Угу. Я просто так делаю. У меня просто в берцах лежит нож, поэтому я не могу его ложить. Так, ну чё, нам надо перебегать в лес быстро, быстро, так, не Сейчас, погодь, ховну. Я думаю, все сожру сейчас. Так, я никого не вижу. Все, встаем, бежим. Да, погнали. Давай. Давай вон то через топ поле сразу, если честно, что там залечь, если в то будет. Угу. Лака, кусочек для снайпера. она значительно дольше стала бегать Я говорю, типа... как раз надо что-то что дохавать а ч ⁇ Грекер пожру. Смотрел он сушит сильно. Угу. без я отдохнул, можно идти дальше. Я в принципе тоже отдохнул. Так, ну мы все, мы в центре, в принципе. Че, ложим сейчас, ждем Серегу, одеваемся и идем в бункер. Uh -huh. Там еще один ну, темнеет уже ну, это туча хм. отлить блин вот те приспичивал то а. давай я тоже пока толью 85 у так но ну мы получается пересекаем дорогу c3 прям вот где буква это буква с цифрой. Ты чё где, Серёга? Только дошел С3 наверху. Mm -hmm. Тоже по белой дороге да, идешь? Ну, возле. Ну, по белой пока не иду. Все, погнали. В прошлый раз тут челик жил. А сейчас? Чё? Ничего не вижу, чтобы он отправился. Это в тот раз, который тебе попить разрешил? Не-не-не, это не здесь вообще. этот раз здесь вообще ничего нет. Ну, тут забор был дофигач. Кстати, можно сбегать до этого чела. но далековато, правда, будет. Кстати, нет. в D2 или в D3, по-моему, есть База чья-то. И там у него была тачка. Интересно, она там стоит. Э, хочешь взломать? Тачку хотелось бы у него забрать. Ну <связывая> а? Мне нужны отвертки. Блин, промокнул. Ух ты! Нет. Я слишком тяжелый. Блин, ну и как залезть обратно сюда? Ааа, нет! Скидывай, скидывай, скидывай! Все, я залез. Все, вот тут вот, брод. Плохая идея была вообще, ой, плохая. Я говорю, брод вот тут вот. Слышишь, Вань? мне свое шматье собрать надо. А, ты скидывал, что ли? Конечно. Я бы утонул Я и так не сдох Сука, я промок. Такая Капец, я не думал, что... Да даже не такой сильно большой вес а уже... Ё-моё! Сносит, да? Вот здесь вот, брод ты тут? А, вот, вот, вот он Вот тут этот придурок в текстурах застрял и не мог всплыть, блядь. И еще дождик пошел. Ох, вообще шикарно. Я не знаю, как переплывать, короче. Ну, я, не могу ну, я же переплыл. Так я не, ты же видишь, я не могу перейти. Меня сносит тут же. Вот тут, вот бродит. Вот, вот, вот, вот. Он, он по текстуру проваливается. Потому что а, я где-то вон там дальше, туда пошел, меня сюда вот принесло, я вот тут вот заполз только. У меня проваливается по текстурам. Ну ладно, я в той сейчас пройду, там можно. Пойдем. Так, я почти сбежал. Да мы так-то почти тоже... Да у Вани проблемы, короче, чисто типа пройти через реку не может. А я это самое оставлял внизу, по лампе, А он меня не выкладывает, ну, падла такая. Все, я перешел, нашел местечко. Блин, да я не настолько тяжелый, чтобы тонуть. Какая дичь вообще. Ну что же тоже почти, по идее. Даже... Да ну нет, ну все за приколы. Обратно ту сторону. я серьезно? Видимо, да. Вот можно. Подожди, Получилось? Все? У меня да. А, ну тут мелко. Опять промок, блин. Так, я выдержал. А тебе слышно, Миша, как у меня включается ПНВ? Вот послушай. Нет. А, выключай. Ну, вот, я включил. Не, не вот слышно. А, а как она будет. должна включаться, ну, типа... Я щелчок просто щелчок, и мол, все. Щелчок слышно или не слышно? Нет, у тебя не слышно, у себя слышно. Ну, все, ладно, ладно. А то я думал, просто щелчок в ПНВ тоже слышно. Mm -mm, не слышно. Да мы тоже, вот уже буквально вот, прям, всем рядом. По сути, PMV должно так, типа, включаться, там, такой у -у -у", типа, и все звук. Ну, типа, звук напряжения. Почему? Да, типа... А так, о чем у тебя мои? А, я лежу, дышу... Нет, ну, никто мы этого и должны видеть. А ну, как это мы его ник должны видеть, если он у нас не в скваде? А, -а, -а блядь, точнее. Так, а вот какой зашли с правой Тут крысы дерутся, я слышал. Да это свинья, по-моему. Ну или свинья орёт. Ну давай аккуратненько подходим тогда к входу, там, к входу встречаемся. ходу встречаемся. какие-то. А так а, Да, есть зомби. А, так, смотри. Видишь ангар такой серый? Mm -hmm. Вот, давай в него зайдем тогда. Мы к нему подошли, считай. подслушаем а ну ладно меня а серега да. надеюсь что это ты серега это ты как Кто? Что за На, держи. нет я собрался так все я просто не пойму, у меня тут что-то херь какая-то непонятная. Какая? Разобраться ну, не могу. Нет. Нет. А, нет тут больше ничего, я эти патроны только выложил для дробовика. Все. Я готов. Так, либо они зашли, либо они вышли. Ага. Давай, ждем или пошли. через дверь не закрывайте за ангар иначе будет слышно, что... хорошо Ну, такой-то звук слышал Нет. Ну, я спущусь первым давай серег спускайся тоже я пока шукаю тут Блин. Все, люк закрыл. Так, смотри, я тут для Калаша твоего нашел тренер одну. Первый. На нее можем целовать. Это планка называется. Как? Планка. Планка. А, ну да. Да, план. Планка ну, Пикаццини. Военный, блин, е типа, я в реале с такой фигней не сталкивался, потому что, я не знаю, на калаш одевается, прицел вообще спокойно и без нее. Потому что как там кажется, уже автомобиль. установлена, планка Пикатини. То бишь, короче, есть разнарядка. Типа на, на М416 австрийского производства одевает планку, но она там щетка идет. А там у нас планка идет. На ка. Кто бегает? кто бегает. Я ничего не слышу. Я слышу. Серьезно? Серьезно? Кто-то или сверху бегает, или здесь уже непосредственно бегает. Так, ну смотрите, дверь закрыта, там есть, кстати, компас, кому надо мне ну и ну ладно Серег, ты первый сказал бери ты мы еще тут найдем 9 миллиметровки обычные нужны ну возьми на опять не пригодятся если а чё компас не взял смотри вот смотрите как мы лутаемся, нас тоже слышно ну да что надо кому-нибудь нож на калаш а нет ну да на калаш на кассаксейн еще один а, как тебе сказать <связываю> <Калаша нет. связываю> я вот там оставил я взял могу... у, меня... у меня три калаша я могу тебе отдать калаша. тихо сейчас кто-то был это это, это так, ты пожели на железку стал а -а, ну, забери нож тогда на я калаш я тебе калаш подгоню Серег, у тебя калаш, что? У него а? есть уже, а, он, а чё ты мне поставил штык-нож на калаш, или поставил? Ну давай, надеюсь. Надеюсь. А, бить, если чё, он в первый раз убивает любого, на колёсико нажимаешь. чтобы сейчас не такая никого. Ладно, возьму тогда нож. М70. у меня есть ножи. все уже, я Не факт. Я никого пока не вижу. Да, чисто. стальная пластина. Стали... Бля, я могу вас ебнуть, Открывай. Все. Пока так. Я за собой есть? дверь закрываю. Это я закрыл. Есть что? А я дальше пойду. Дверь открыта, аккуратнее они могут так залечь, что вообще кабинет. Они могут за дверью я там встать лечить. или еще. Так. так, я вас не вижу, так что это самое. Это я? Или тут реально залутано э, сейчас все. То ли чего? Так, если ты. Я. я тебя вижу. Так, все было открыто, да, здесь? Да, я проходил мимо здесь да, открыть все очень замки. мало всего. Да, да, как будто залутано все. Вот здесь должно быть очень много замков, на самом деле. Я не нашел. Я нашел всего. А тут вот пред... иди посмотри, я какая нажируха то да я не знаю, как ты делал. У меня 10 килограмм запас жира и 92 килограмма веса. То есть я вешу 82 без жира. Жрать. Так. И тебе кусок это... жира надо сожрать, да и все. Да я понял, блин. Но у меня нет его, я с собой ничего не взял. Так, только миска кусок взял и все. Я, наверное, его сейчас сожру до конца. Так. Жрет как будто вне себя. Просто бегать, постоянно бегать. Сожрать кусок жира и бегать. Я понял. Это... Я Дай понял, тупая, Конечно, затея. Тебе просто надо. Я не знаю, худеть это вообще типа твоему. Пер... Я не знаю, как ты его создавал, блин, но он тебе очень какой-то. Не пропорциональный. Ну типа я его создавал на физическую, Нет, эту. Это, ну типа это нав... на выносливости, на физическую атаку его создавал. О, О, я батарейки нашел. Уже Таблетки, вот. а опять спички спички <связываем> опять ну я сейчас конечно не хожу уже с валом но чисто так про запасы можно взять патрон на дигл кто патрон на дигл ну у меня их завалить но ну, можешь взять тоже чисто взять нифига я ручку сколько нашел Дробовик нашел. О, ты. Вот я слышу, как ты лутаешься. Ну, я говорил, слышно будет. Я тоже слышу, как да, Змбакер Замбак. на вал? В 19.11 найдете. А где? Ты же находили... находилась. Замбак? Ну, где? Иди сюда, родная. Ой, давай ты не будешь махать. Я его сам убью. Или хотя бы не близко со мной. Я понял, понял. А чё? Стой, я хз. Не подходи ко мне. Я понял. Зашибись, короче, ты залагал. Завис. Да, да. И зомбак завис. Все. Все. Я походу в текстуру попал. Угу. Ты у меня знаешь, как шел, короче, типа. Повоздух шел. Я просто боялся, что ты меня тоже зацепишь. Не, не, не. Но я, но я вижу, он меня бьет. А Серега, ты выходил к железным ящикам, а потом. Ну да. Мешкам. А, ну я смотрю, дверь за Вы дальше, 9 мм. Газик. Пуля 9.39. Ты это находился? А вот по М1, ну, М19-11 есть. Это патроны 72 54 нашел, а потом вспомнил, что это не потом. Забакал выйдет завалили, да? Ну да-да-да, я понял, где он. Где? где мы зомбака завалили, где ты завис. Э а. подожди, а че, он сюда не выходил, что-то получается? Нет. О, МП5 нашел. Слышишь меня, нет? Я тебя слышу. Вот, вот, вот, вот, ты мимо пробежал. Это ты. магазина прям, так лошадь что сверху это? бегает че лошадь сверху бегает почему не с... а ты тут не был не был но дверь сюда была открыта так что осторожно так тут зомби короче еще Один? вон они вон они вон они есть здесь стоит куда я смотрю а это... понял понял Не жопаю. от первого лица включи вы слышите черт? а да да слушал услышал что такое что хотел? кто такой Гол, Мы... я... я. Ты один? Нет. Да, я один год. Вот. Точно один. Дверь, Дверь закрыл. Смотри, покажу, оружие скидывает, патронов нет. Как ничего нет. Ты давно здесь? Нет, я только, только зашел, похоже, за вами. Я так понял, что это не так. Ну, что... Имеет в виду, что, в виду, что и... уже, здесь, уже... здесь кто-то до нас еще был, так что нам Давай. давай. Походу, они и были. Стопудово. Возможно. Я же говорю, кто-то говорил. что то испарился, короче, не видно его. Ну, он, он побежал, ведь я услышал, как он побежал. Это они лутаются там, да? Я так понял. Это я. А, это ты? Блин, и смысл мне от этого, типа в сквад я не могу принять, Серегу. Ну да. По сути, вообще то, что мы паутали, это вообще фигня. Вот серьезно. бока грется о так да тут это тут он ящики не мог скрыть а -а -а. о да ваш нормально так там близко слом можете ящики полутать закрыто другой стой только так могу взять кто-то открывает кто-то открыл нет мне даже сказал сфер а бля Чтоб мы слышали, Сейчас тогда похаваю. Да у меня тоже есть, парис. У меня до сих пор сырые вещи, что как мы зашли. Не Пусть знаю, и... у меня уже высохли. Что долго не вообще. Так, что тут взял, бутали? Да, все. Да, шоколадки нет. Блин, вот... Чё? Вот только я подумал, что он не спалил меня, и я... И он тебя с... спалил. Начал И он подбежал, блядь, как Справишься, нет? Да они что то покинь... А, вот, всё нормально. А чё-то они багованы. Странно. Так, э -э, у нас на базе стоп ...нины стоят, да? Да Сереги не вариант туда идти Блин, ну как-то можно же пригласить его в клан ты в клан, в скван. Ну, как видишь, нельзя так. так Я так понял, да, только лидер дать можешь Проверить Я пульс и все Смысл тогда, да, отзывания? Вообще. Да я вообще не понимаю вот этого вот. Вот смотри, я на стрелочку нажимаю, чтобы тебя повысить. Я могу сделать это. Может, я сделаю, типа, что-то? А, мне написал, мне написал, you have been permitted by. <то>, вот, что фига, не пойду сюда. Весь хочень мелочен. <сость> <сость> ты сейчас ходишь? Ну да взял бы Старкнуть. нормальный дробовик или у тебя нету да есть короче пылы модели. калаш взять ну раз мы на главный вход выходим то надо на главный вход да потому что чувствую там либо он будет пасти насл я надеюсь что нет мы быстро выбежим отсюда на посмотреть Мы тут смотрели все. А я так понимаю, он закрыл, смотри, ворота, да, за собой? Вот я закрыл сейчас. Да я говорил, что я закрываю На МТ5 патронов. Вот там дальние открыты а. еще. Тут и. Ну, Для дробовика твоего патрона У меня красные патроны черный-то лучше. А это черный? Круть. Чёрное. <таспел> чё Я, я. Че, Спринта? Врубаем и валим. Смотри под ноги. Сейчас я а, понятно. Ты думаешь, мину заложил да? Ну, всяко может быть. Окей. Okay. На выходе чек не просто. Есть или нет мина, а потом это бежать. А за тобой иду. Строк иди там, где мы прошли по правой. Так. Зом. Сука, дело я почему не вижу его давай я его убью ты не можешь Ебать, один. ой что два давай давай давай давай давай давай давай куда ты, ты, ты, <с <с с да-да, направо сразу. Всем goodbye, леди-джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. Может, от же колючки Я Я выйду, а ты закроешь сразу. 21 час осталось бы. Палочки тут где-то можно намутить, он Ты его не пролутал? Да у него. Нет, не лутал, только дробовик запал. Так, я думаю, мне не стоит выходить. Да? Не, выходить не стоит, только там через окно можешь аккуратненько. Так, он один здесь. Мне надо, знаешь, что сделать, короче. Если он один. О, сколько? Такие они. Да Главная дверь не открывайте входную. Ага. Ох ты! Ты дверь не открывал? Нет, я не открывал. меня через окно снял. Сука, хорошо. Я ее побросил и арм тарм нажал. Ну, иди сюда. возьми, я посмотрю. А как я сижу в этом, в гараже? А, я, если он пойдет, тебя побежит, то я его.